Вообще, трубочист в Таллине – очень уважаемая, почитаемая профессия. И считается, что если встретишь его случайно на улице города, это большая удача. И кто не знает, иди сюда, трет ему нос, а кто знает, трет пуговицу. Раз, говорят, все желания сбываются. А? Надо не потереть, а покрутить. Покрутить? Конечно, конечно. Давай. А же люди прям реально подходят к подходят И долго стоят крутить? Ну, иногда по несколько минут. Зависит от того, какие желания, да. Стоишь, ждешь. Сейчас, подожди, пожалуйста. Я сосредоточусь. Все. Стойте, говорят. А можно мне тоже? Не оторвите, смотрите, у него, у, него, у, него, у него запасных нет. А если оторвать, вообще желание усилиться. Аккуратно, не бороду, а пуговицу. Покрутили? Пожалуйста, тоже. Щекотно? Внимательных прохожих, как видите, немного. Я имею в виду тех, кто видит и не оставляет себя без возможности загадать желанницы, покрутив пуговицу. А именно покрутить нужно. Так. Стоп. А почему, а почему, подождите, а почему ремень-то? Потому что можно взять пуговицу, можно пряжку. Но обычно люди хватаются за пуговицы. И, как правило, на них накладываются, наслаиваются желания других. А пряжку мало кто берет. Поэтому мое желание используется 100%. Серьезно? <смех> Подожди, это что? Это что, реально так? Ребята, что творится? Друзья, знакомьтесь. Это не, это не экскурсовод. Это настоящий трубочист. Вот. Человек, которого я мечтал встретить все свое детство. И, кстати, вот примерно так ты в моих мечтах и выглядел. Ну, Только вот так еще. О! Да, но должен быть цилиндр. Цилиндр? Цилиндр. Здесь традиция. <кхм>, точнее, поверят, что цилиндры мы начали носить из-за запрета в Лондоне а, трубочистам ходить по тротуарам. Почему? Ну, потому что грязные, пачкаем джентльменов. А, мы ну, начали вот... носить цилиндры, чтобы... Показать, что это не трубочистам запретили ходить по тротуарам, так. а джентльменов убрали на тротуары, чтобы они не мешали нам ходить по городу. Мы же реально сейчас будем чистить трубу. То есть да. это, это до Мы сих тобой. пор, это, это, это ну, функция есть такая, чистить трубу. Да, да. А сколько вообще труб в Таллине? Вот так, чтобы на домах? Ну, смотри. А... Сколько ты, вот так сказать? обслуживаешь. У ну, нас, сказать, если посмотреть Хариума, район, да. то у нас больше 40 тысяч домов. Ну давай приступать, Вальдема. Они сошлись. Труба, щетка и бомба. Так называется груз, с помощью которого трубочист запускает свой инструмент в глубину. Давайте послушаем этот редкий звук, который пахнет теплом эстонских каминов. Ух ты! Вот! Вот она! Настоящая сажа! Крыш старого города Таллинн! Главное, сильно низку не опускай, застрянет. Там камба. Можешь застрять, да? Да. Она уже это сделала. Так. А в этом случае что делать? Сейчас вытащу. Так, тебе стоит спуститься, а я попробую ее вытащить. Хорошо. Ну вот, натворили дело. Ничего страшного. Нет, не пойдет. Доигрались. Доигрались. Просто чуть ниже опустил, чем нужно было. Но Я же слушал звук, как грузик туда падает, как пробирается щетка, и тут, лоб застрял. Без этой застрявшей щетки впечатление от работы трубочиста было бы неполным. К тому же Вальдемар внезапно нашел способ освободить ее. Теперь нам нужно обойти этот дымоход с другой стороны. А здесь есть люк, что ли, какой-то? Да, в том случае здесь есть лючок, вот сам канал. Ух, какая пыль. Вот сам поворот, который проходил. Вот он застрял. И на Где она застряла? Ах ты, елки-палки. И постараться пройти между веревкой и камнем. Вот, вот, сейчас ты высвободил. Вот она. Ура. Фу. Щетка с плеч, как говорится. Решили проблему. пойдем, брат, наверх? Да, наверх. Ты поднимешься наверх, возьмешь за веревочку. Я пойду вниз еще раз ее освобожу. И ты тогда ее вытащишь наверх. Давай, занимай позицию. Оп! Красота! Вернулась щетка. Ура, решили проблему. Есть. И звук, и процесс, и проблема решена. Ох ты, как быстро уже здесь.